Здравствуйте! В эфире рубрика ⁇ Среда в гармонии ⁇ В студии я, Наталья Колодяжна, психолог и штальтеррапевт. И тема этого видео ⁇ вычная беспомощность. Собственно, почему? Чем актуальна эта тема? Скажу честно, сейчас изучаю тему счастья. И готовлюсь в эту субботу выступать с докладом на фестивале Happy Women's Day. И мой доклад называется Хэндбейт. Счастье своими руками. И если говорить о теме счастья, да, вот я начала исследовать эту тему то пришла к такому выводу, что э, для того, чтобы говорить о счастье, вначале хорошо бы разобраться вот с таким вопросом. Почему многие из нас, многие, скажем, э, из окружающих людей чувствуют себя несчастными? Почему так происходит, что в окружении, ну, в нашем социуме, вокруг правда, очень много несчастных людей? И э, на самом деле в поисках... Э, Ответа на этот вопрос, да, я все-таки пришла к тому, что очень важно поговорить о, такой, о таком феномене, как выученная беспомощность И я сейчас попробую вам объяснить, как это все связано ну, наверняка, если вы интересуетесь психологией, то наверняка вы уже слышали этот термин, выученная беспомощность. Хотя я на самом деле не очень люблю сложные термины, это всегда как там слишком звучит, да, там, помпезно, заумно, но... На самом деле, выученная беспомощность, то есть этот термин был выведен вследствие определенных экспериментов, которые проводились на крысах, проводились на лошадях, проводились на собаках. Исследовали, как так получается, что когда есть все возможности быть, например, счастливым, человек не пользуется этими возможностями и выбирает быть в состоянии беспомощности, в состоянии жертвы. Это когда в силу внешних обстоятельств, какого-то травматического опыта человек привык себя чувствовать жертвой в жизни да, привык чувствовать себя жертвой обстоятельств как будто в его жизни но ну, ничего не зависит от, от его участия от его самого и это такой автоматический паттерн поведения который человек ну проходя сквозь все годы жизни продолжает скажем так этим паттерном руководствоваться вот. И, конечно, мы можем много говорить, там, да, как сейчас говорить, давай действуй, давай там замотивируйся, давай включи там, силу волю и так далее. Но если человек, у человека нет связи между его усилиями и результатом, который он получает, то есть, что бы я ни сделал, да, все равно, там вот некоторые люди говорят, что бы я ни сделал, все равно будет так, как должно быть. Да? Что бы я ни сделал, это к успеху все равно не приведет То есть это могут быть разные убеждения, которые сам себе человек говорит Но в основе их лежит вот эта, вот эта вот выученная беспомощность да? То есть от меня ничего не зависит в этой жизни Такие разговоры, да, там повысить свою мотивацию, давай действуй, там, и так далее, для таких людей это не будет работать, потому что у, у них проблема уходит чуть корнями, чуть глубже, да, потому что их мотивация, да, она как бы ну, пострадала еще на более глубинном уровне, да, на том уровне, где от, просто отсутствует взаимосвязь между усилиями, которые прикладывает человек, и результатами, которые он получает. Бывает так, что в силу какого-то травматического уровня Опыта, человек чувствует себя беспомощным, да, не способным а, справиться с какими-то внешними обстоятельствами, не способным влиять на свою жизнь. Кстати, а, по поводу этого а, очень такой был ну, жестокий, с одной стороны, эксперимент. С другой стороны, очень показательный Проводили эксперимент на собаках Их помещали в три коробки В первую коробку собаки, которые, с которыми ничего делали Они просто там сидели Во второй коробке собак подвергали воздействию электрическим током Но собаки никак не могли на это повлиять То есть остановить действие, да, там, регулировать напряжение там, и так далее Собаки не могли и В третью коробку посадили собак, которые могли дотрагиванием там, нос да до определенной досточки приостанавливать действие электрического тока и естественно накрыли всех собак крышкой чтобы они не перепрыгнули ограду и не убежали так вот когда сняли после совершения эксперимента когда сняли крышку да, которая накрывала чтобы собаки не убежали из первой и третьей коробки собаки тут же убежали а во второй коробке собаки остались терпеть воздействие электрическим током и они даже не замечали что крышка открыта и они могут уйти да это говорит о о чем это говорит о том что они у них вот эта связь между их усилиями а, была разорвана то есть они э, приняли свою беспомощность И продолжали страдать, скулить от того, что на них воздействовали током Но никак не, хотя у них были, была уже возможность Никак не покидали эту коробку да? И только вот после этого эксперимента был выведен да, Определен такой термин, как выученная беспомощность Когда, э, скажем так, нарушена мотивация да, человека, э, человека, животного, да, там, организма к действию Так вот, э, как я уже сказала это может быть не просто травматический опыт вот это исследование это про травматический опыт да но и это может быть кстати следствием воспитания когда например ребенок растет в семье но за него принимаются все решения. То есть он никак не влияет там, я не знаю, на выбор одежду, на то, что он будет кушать, какой сад ходить в школу, там, как он будет проводить время, какие кружки, секции и так далее, кем он будет в будущем. Ну, то есть очень-очень много большой круг вопросов, в которых ребенок не принимает участие, вот, И ребенок как бы, получается, ни на что не влияет в своей жизни. То есть он привык жить под диктовку, то есть это внешние обстоятельства, которые задают родителям. Особенно э, вот эту яркую сломанность внутреннюю такую, да, видно по детям из домов, там, где э, очень жесткие правила, где носят одинаковую одежду, ведут себя одинаково, ну, там и так далее. И не зависит от того, там, что бы ты ни делал, ты все равно ну, никак не можешь эти обстоятельства жизни поменять. Э, кстати, вот этот эксперимент на собаках, то есть, там было как, что одна только собака из 10, с второй коробки могла, ну, она выпрыгнула, и э, когда была открыта крышка, да, то есть да, как бы не, не все подвергаются травматическим опыт, но большинство, опыт показал, что большинство mm -hmm. Так вот, э, человека, кстати, может сломать э, не только э, травматический опыт каких-то травматических событий Или там воспитание в семье, да? Но человека таким образом может сломать еще и э, свой собственный жизненный опыт да? Когда, например, человека терпел ряд неудач в своей жизни, когда его результат то, что он получал в результате да он оценивал как неудачу он как бы не зависел от его приложенных усилий то есть например усилий было приложено много но в итоге результат человек оценил как неудачу и так несколько раз то есть такое тоже может быть то есть, что бы ты ни делал результата все равно не будет кстати это же ситуация хочу сказать очень показательная в школе например мои дети приходят со школы они приходят рассказывают о том как учителя оценивают их работу что такое для ребенка оценка оценка это то как оценена работа да? ребенка результат вот его оценка то что он заработал И если они сталкиваются с какой-то непоследовательностью несправедливостью, да, в школе это как раз вот влияет на их мотивацию если затраченные ребенком усилия не получили поддержки одобрения от учителя например то есть он не получил достаточно хорошую оценку ребенок то у такого ребенка нарушается вообще мотивация к обучению Поэтому, кстати, вот это очень важно. Я на самом деле не знаю, учителям объясняют ли такой момент, что очень важно быть последовательными в оценивании своих учеников. Вот. И я как мама могу точно наблюдать, что дети, которые не видят последовательности в оценивании, да, что усилие равно результат, они теряют, они просто к тем, в старших классах к тем учителям перестают ходить на уроки. Вот и все. Вот вот, вот что происходит. Так вот, выученная беспомощность – это состояние, когда человек не видит связи между усилием и результатом, как я уже сказала, да. То есть, но кроме этого человек еще не видит новые возможности это вот как в эксперименте с собаками он не видит возможности, что э, собака, собаки не видели что они могут уже давно уйти выпрыгнуть, то есть они настолько уже были сломлены да, внутренне и что интересно, что человек с выученной беспомощностью ничего, он как бы, он, получается, что принимает свою беспомощность и он уже ничего не делает для изменения своего состояния. Нарушение мотивации является как бы реакцией, да, уже на какие-то события, которые человек не мог контролировать в своей жизни, то есть это связано еще и с контролем. Как бы я вас не переубеждала, да, что мы можем создать счастье своими руками, как бы я ну, не, не говорила, да, о том, что это возможно конечно же вы не поверите если э, вы у вас есть другой до да, жизненный опыт если э, вы знаете что такое выученная беспомощность если вы знаете что э, вы не можете влиять на события жизни и обстоятельства всегда сильнее вас понимаете вот в чем проблема и получается что вот эти убеждения относительно ну вообще жизни относительно устройства мира они ну э, вот эти убеждения, то, что мы об этом думаем, очень сильно влияет на то, какое решение мы принимаем принимаем ли мы на себя ответственности менять свою жизнь, принимаем ли мы на себя ответственность за то, что мы хотим все-таки строить счастье, да, там, своими руками, например, да, создавать свое счастье. Вот. И э, вот это самое главное, что от нашего мышления да, в этой точке на самом деле зависит не только вот есть у нас или нет состояние беспомощности, да, но и степень приближения к счастью, потому что если мы не верим, что мы можем в своей жизни ну, что-то менять, вот, то э, как бы мы и менять ничего не будем, потому что получается, что в этом нет смысла. Поэтому, если человек не видит смысла в том, чтобы прикладывать усилия на изменение своей жизни, да, то зачем тогда пробовать что-то делать, зачем пробовать что-то менять, зачем пробовать там э, счастье создавать, стремиться к счастью и так далее. Ну, это получается, что это все будет, вот, оно для человека бессмысленно. Э, и с одной стороны, ну да, в этом может ничего такого нет, но с другой стороны, это правда, это может привести к депрессии, когда человек теряет смысл жизни, вот, когда он теряет веру в себя, что я могу что-то изменить, это может приводить к скрытой, потом к явной, к клинической депрессии и так далее. Если вы, конечно, не верите в то, что счастье можно, как говорится, построить своими руками, то так оно и будет. К сожалению, как бы я ни старалась, я, не смогу, я поняла, что в своем выступлении, в субботу, я не смогу вас переубедить. Это значит, что скорее всего я думаю, что вам стоит разобраться ну, со своими мыслями да, по этому поводу. Это значит, что вам стоит разобраться со своими паттернами поведениями поведения, осознанными и неосознанными которые, ну, которые мешают вам строить жизнь, как говорится, своей мечты, которые мешают вам создавать э, собственными руками, да, свое счастье, то есть вам нужно немножечко сделать шаг назад и разобраться с более глубокими причинами, почему для вас сейчас это невозможно. Вот. Ну, а кому все-таки интересна тема счастья, э, тема скажем так, как можно менять свою жизнь, я приглашаю вас в эту субботу на фестиваль Happy Women's Day, чтобы вместе найти ответы на интересующие вопросы, для того, чтобы порадоваться жизни и насладиться, как говорится, собственным состоянием счастья. Ну что ж, до встречи! Буду рада видеть всех вас в субботу! До свидания!